шесть лет прошло с того момента, как ушел из жизни русский писатель, мыслитель и философ Лев Николаевич Толстой. А человечество на протяжении века находится наедине с оставленным им литературным и философским наследием. 20 ноября Казань отметила День памяти великого писателя. В честь даты в сквере Толстого состоялось торжественное возложение цветов. В столице Царстана с его именем связано очень много мест. Например, юным курсантам хорошо известно, как когда-то гостеприимно открыла свои двери юному Льву Николаевичу Казанское Суворовское училище. стал проводил свою младшую сестру Марину. Здесь же он свою первую любовь. Зинитомолосного часто гадал, участвовал в парку, парке. В парке который сохранился по сей день. А в училища сохранился паркет, который помнит шаги Толстого. Имя Льва Николаевича Толстого неразрывно связано с Казанью, и эта связь гораздо глубже, чем мы привыкли думать. В нашем городе прошли его студенческие годы. В сентябре 1844 года он был зачислен студентом на Восточное отделение философского факультета Казанского университета. А теперь Институт филологии и межкультурной коммуникации с гордостью носит его имя. После торжественной части все желающие отправились в пешую экскурсию по толстовским местам Казани. Город гордится, что сыграл важную роль в формировании юного Лева Толстого в фигуру мирового масштаба. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.